Здравствуйте, мои хорошие! С вами снова я, ветеринарный врач Меркула Федор Николаевич. Старые и стареющие животные очень часто спрашивают, очень часто жалуются, очень часто говорят. Вот. Поговорим мы о э, поведении старых животных, о кормлении старых, уход, содержании. Ну и, конечно же, профилактика э, старческих заболеваний, старческих, я подчеркиваю, и, и профилактика лечения, может быть. Вот таким вот образом. Общими фразами я наговорю, и прошу вас меня, э, на меня не обижаться за эту тему, потому что я 40 лет, больше, чем 40 лет в ветеринарии, насмотрелся такого за 40 с лишним лет, что... Э, не знаю, кому хватит на несколько жизней. Почему? Потому что я прекрасно понимаю, что вы привыкаете к своему животному. Настолько привыкаете, привязываетесь, что даже разорвать невозможно эту связь. И вы хотите, задаете вопросы и нервничаете, и с тоном недопускающим возражения, вот моей собаке 28 лет... А почему вот она вот плохо ест, а почему у нее каловые массы сухие, а почему вот у нее вот это вот не проходит, а почему, а, а вот и нисколечко не делаете скидку на старость. Что происходит? Происходит старение организма. Регресс идет, не прогресс, а регресс, угасание. Органы и системы органов работают уже совершенно иначе, нежели у трехлетнего животного, условно здорового будем говорить сейчас. Эта собачка тоже условно здоровая, но старение печени, клеток печени, костная система, хрящ, зубы, мышцы, связки, все, дыхательная система, кровь, кровь все стареет. Все дряхлеет, и поэтому идут иные процессы в организме, и собачка делается, ну скажем так, другой, то есть старенькая. Давайте в двух словах кормление. Если вы кормите натуральным кормом, своей пищей, то в этом возрасте не надо перекармливать, не надо бояться за то, что аппетит нарушился, конечно он нарушится, потому что пищеварительная система, работа пищеварительной системы нарушена, это связано это связано, это естественно вот. дайте больше кисломолочного если она ест собачка ну кошечка, ну животное, ваше животное вот, дайте что-нибудь повкуснее вот, дайте диетические корма сбалансируйте рацион обязательно по и минеральным компонентом для стареющих собак. Ваши продавцы-консультанты в ваших взорах, в зоомагазинах, они знают, что дать и как дать для стареющих собак. Потому что баланс подобран так, что вот как раз, что нехватка там кальция, нехватка фосфора, балансируется по цинку, железу, ну, по, по минералам, по витаминам, по микроэлементам сбалансирован для стареющих собак. И если кормите коммерческими кормами, то тоже они есть разные очень много их тоже берите для собак старше там допустим 10 лет или там если возраст у вас 7-8-10 лет тоже есть корма, разработаны они там ингредиенты подобраны так для того чтобы кормить этих собак слабость связочного аппарата в конечности это естественно меняется походка суставы гиалиновый хрящ и стирается гиалиновый хрящ стирается, вот, истончается лопается, крошится, жесткие делается, понятное дело то же самое, артриты всевозможные вот, зубы выпадают, зубной камень нарастает, бывает, стоматиты гингивиты, гепатит может развиться такой, не скажем так, характера а стар, старческий, панкреатиты вот, дыхательная система изменится уже не то, силы покидают, резистентность понижается, это не мне вам говорить, вы это наверняка знаете, что повышается, понижается резистентность организма, организм делается менее сопротивляем к внешней среде, как то инфекции, всевозможные простудные заболевания, всевозможные понижение резистентности, и отсюда вот и привязывается всякое всячина к животному. Вот таким образом. Следите внимательно, уход должен быть соответствующий, ласка должна быть с этим животным, отношения. вы тысячу лет с этой собачкой, с этой кошечкой, вы знаете, как вести, и она знает вас, и никаких окриков, никаких пинков, прошу прощения, так это, и никаких таких резких движений, так. а наоборот все получше, потому что модель поведения тоже меняется, это естественно. Что касается лечения, я сейчас не буду говорить, я общими фразами говорю, что вот это. И лечение, конечно, они поддаются труднее, много труднее, это не три года. Надо повысить сначала резистентность организма, а как отзовется организм. Надо посмотреть, найти истинную причину. Вот. Потом уже лечить. Лечить сложнее эту собачку или эту кошечку. Вот как-то так вот. вот. По себе знаем, когда мы больны, тоже нам ни до чего. А это старческие изменения, возрастные изменения. Вот к тому приход. Вот как-то так. Будут вопросы, задавайте, с удовольствием отвечу. Обращайтесь. Я всегда с вами. Я никогда никому в жизни не отказал, как на вызыва идти. Так вот и здесь в эфире всегда со мной многие-многие-многие связываются. До свидания. Всего хорошего. Всех благ.